Привет! В эфире Универ Ньюс. а в студии я, Алсу Сангатуллина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Психологи КФУ обсудили работу дефектолога с ребенком. В КФУ прошел семинар, посвященный СМИ и правам человека. В Музее истории КФУ прошел концерт. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел научно-практический семинар о цифровых инструментах в работе дефектолога с ребенком. Это виртуальная практика, интерактивная модель практического решения профессиональных задач на специально подработанном множестве детских случаев. Об этом в сюжете Лилии Баталовой. 21 января в здании Института психологии и образования Казанского федерального университета прошел научно-практический семинар на тему «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с расстройством аутистического спектра. Цифровые инструменты в работе дефектолога». Доктор педагогических наук, профессор, а также член-корреспондент Российской академии образования Ольга Кукушкина провела презентацию о программе цифровых технологий, которая преобразует процесс обучения для студентов или практикующих дефектологов на курсах повышения квалификации. Виртуальная практика, интерактивная модель практического решения профессиональных задач на специально подобранном множестве детских случаев. Нам нужно научиться использовать цифровые инструменты для преобразования процесса обучения, для того, чтобы он качественно изменился, для того, чтобы достичь принципиально более высоких эффектов. Поскольку были разработаны типологии таких инструментов для обучения дефектологов, мы о них и говорили. О виртуальных библиотеках, обучающих детских случаях, о виртуальных профессиональных практиках, о моделях практической работы с ребенком, о интерактивных моделях нормального речевого и обычного развития человека, о том, без чего... А дефектолог не может получить э, свою профессию. В семинаре принимали участие преподаватели кафедры психологии и педагогики специального образования. Они получили ответы на все вопросы, касающиеся работы дефектолога, и сделали такие же упражнения, которые придумали специально для студентов. Визит к нам одного из самых известных и выдающихся дефектологов России, академика Российской академии образования Кукушкиной Ольги денишны Это огромное событие. Мы надеемся, что в рамках ее визита и сотрудничества с Российской академией образования мы сможем действительно сделать очень важные разработки и научные открытия. В КФУ прошел семинар-практикум, посвященный СМИ и правам человека. В нем приняли участие члены Казанской коллегии по на прессу, журналисты и студенты. О том, как это было, вы узнаете в сюжете нашего корреспондента. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел семинар-практикум для членов Казанской коллегии по жалобам на прессу, руководителей СМИ и журналистов, представителей власти, преподавателей и студентов, а также гражданских активистов под названием «СМИ и права человека. Можно ли помочь журналистике стать нестыдной?» Это ежегодно проводимый семинар общественной коллегии по жалобам на прессу. Цикл семинаров, он носит, они носят разные названия, но они именно посвящены... Проблеме саморегулирования средств массовой информации и тому, как аудитории участвовать, потребителям информации участвовать в том, чтобы СМИ и журналистика, которая в них, помогала людям и была не фейковой, была, старалась отражать их интересы и так далее. Семинар продолжался два дня, мероприятие носило образовательный характер. Студенты не просто наблюдали за дискуссией, но и комментировали происходящее. Ведущий у нас Юрий Венедиктович Казаков, он сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу. Дело в том, что Татарстан, он включен в три региона, в которых вот эти семинары проводятся. Наряду с сибирским регионом и с уральским регионом. А Юрий Венедиктович, он казанец вообще-то. И он закончил Казанский университет, и поэтому он с радостью приезжает и э, ведет эти семинары. Кроме того, студенты смогли наблюдать за работой казанской коллегии по жалобам на прессу прямо в процессе практикума. В первый день его прошло заседание с рассмотрением реальной жалобы на сюжет телеканала «Татарстан-24» о трагедии в деревне Ульянова Кайбетского района Татарстана. В материале были продемонстрированы фотографии погибшего с разных ракурсов. А подаче информации с точки зрения морально-этических норм высказались присутствующие. Второй день семинара был посвящен новому в медиа-среде и медиасфере. Его участники на реальных примерах обсудили защитную функцию органов саморегулирования и возможность существования у них неприемлемых жалоб. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Музее истории Казанского университета прошел концерт от классицизма до импрессионализма. Он был посвящен юбилеям композиторов Людвига ван Бетховена, Николая Метнера и Мариса Равеля. О нем смотрите наш следующий сюжет. 21 января в Музее истории КФУ состоялся концерт инструментальной музыки, посвященный 250-летию Людвига Ван Бетховена, 140-летию Николая Метнера и 145-летию Мориса Равиля. Студенты Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова исполнили в Казанском федеральном университете произведения великих композиторов. Начинающие пианисты исполняли их на фортепиано компании ⁇ Сейлер ⁇ 1930 года, подаренном к 215-летию Казанского университета ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Свое мастерство продемонстрировало трио. Агаты Бакулиной, Александры Котковой и Анастасию Удовиченко, а также пианист Егор Павловский. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз. Аномально теплая зима порождает все больше вопросов. На Казанке потрескался лед, а это крайне нетипичное явление для середины зимы в России. Такая погода может оказать негативное влияние на водные объекты. Подробности в сюжете. 2020 год точно запомнится россиянам нетипичной, теплой зимней погодой. Но если вспомнить зиму предыдущих лет, то рекордно высокая температура для января была отмечена в 2007 году. Тогда 11 января столбик термометра поднялся до 8,6 градуса тепла. И вот спустя 13 лет мы видим похожую картину. Только вот в 2007 не было тех последствий, что сейчас, ведь декабрь не был холодным. В связи с погодой, которая установилась в Татарстане, на льду в появились трещины, промойны и участки открытой воды, а на Казанке и Вовсе лед начал таять. Подобные погодные условия могут оказать неоднозначное воздействие на реки и водоемы. Это период, который должен быть биологической зимой для водного объекта, когда все гидробионты находятся в состоянии, так скажем, неактивного, неактивной жизни. Многие находятся в, условиях, в покоящихся стадиях. И, конечно, если длительный период идет теплая погода, то начинается пробуждение, скажем так, спящих покоющихся стадий развития сказать, латентных яиц, эфипиумов, так они называются. И вот в этом случае, конечно, это неблагоприятно. Гидробионты – это водные организмы рек, озер, водоемов и болот. Гидробионтами являются, например, планктонные организмы, рыбы, губки, иглокожие, большая часть ракообразных и моллюсков, а также стрекозы, комары и некоторые земноводные. Проблема в том, что из-за аномальной зимы водные организмы начнут развиваться более активно, так как они могут принять зиму за биологическую весну. Как только у нас начинается настоящая весна, хорошее погревание, температура воды становится там, Выше, скажем так, 4-6-8 градусов, желательно 10 градусов теплых, когда это становится тепло, начинается пробуждение гидробионтов. Поэтому пока нам это не грозит, пока еще температура достаточно низкая, поэтому я и говорю, что если это продолжится, ну, я все-таки очень надеюсь на то, что в ближайшее время все-таки придет похолодание. Как и у любого явления, у теплой зимы имеются не только негативные, но и положительные моменты. Во многих случаях в зимний период водные объекты страдают из-за отсутствия кислорода, потому сейчас пока есть условия. Реки, озера и другие водные объекты получают дополнительный кислород. Но какие последствия нас могут ожидать, если холодная зима не наступит? Ну Если зима не наступит, это значит, что мы не получим весеннего паводка, то есть мы не получим э, достаточного количества воды весной, то есть если зима будет вот такая малоснежная, Теплые, то у нас не будет, не будет пополнения водой э, наших в общем-то, больших рек. То есть в этом случае мы можем получить снижение уровня воды на водохранилище. То есть теоретически это возможно. Каким будет февраль, пока не ясно. Одни эксперты предполагают, что февраль будет таким же теплым, как и январь, а другие говорят о цикличности природы и возможности похолодания даже после таких аномалий. Полина Романова, Виолетта Басова, Универньюс.